Узнаете классный прием вязания косички посередине полотна. Это сгиб и по краям это отделка края одновременно провязыванием. Познакомьтесь с правилами подбора плотности и узнаете, как отпаривать образцы без деформации. Это коротко уроки для начинающих. Сам блок для начинающих состоит из четырех уроков, изучив и отработав которые вы узнаете массу приемов, незнание которых выдают вас новичка машину вязания. И уже после первого блока вы сможете по видео вязание изделий в интернете определить, показывают вам процесс вязания с ошибками или правильно. Подробности о курсе для тех, кто делает первые шаги в машинное вязание, смотрите в следующих видео.